Мужики всем привет Короче приехал на рыбное место Как говорил Вчера на рыбалку поехал Короче вот Хорошая поклевочка будет Вот еще э, Также Хорошо что с барабанами готов. Частенько попадаются Без барабана Очень неудобно Один барабан. Потому что капец как неудобно Редуктор шестерочный Кардан, не знаю, может даже и заберу, это УАЗовский, похоже, со шлицевой частью. Китайские мопеды. Кардан шестерочный, может тоже заберу. Вот, вот еще мост лежит. Хорошо. Так, это заберем, мосты заберем. Вот еще редуктор шестерочный. Пригодится, конечно, пригодится. Редуктор забираю, редуктор забираю. Этот, вот там, наверное, печки. Моей. шестерочный, прямо вот. Вот с рычагами со всей фигней. А, так, ну пока не мосты откидывают. Вот коробка, коробка у нас это. Вот она коробочка. Нет, это четырех четырехступка. Четырехступочка забираю коробку. Саша, вон, Я посмотрю сейчас, да, хорошо Диски Дисков просто тьма тьмущая Коробка он еще Лежит, одна, две коробки Лежит, раз, два Забираю И даже вот еще Третья Забираю Так Что у нас еще тут есть Сейчас поищу вот коробка 5-ступенчатая. Взять на пробу 5-ступенчатую. Вот коробка. Может быть тоже заберу. Так, с переднеприводной можно поискать карабасы. Где-то, по-моему, там я видал в начале. В начале, в начале. В начале. А есть с переднеприводных карабасы? С девятка, десятка? Есть. посмотрим. А, вот что-то лежит. Вот с приводами, не знаю, что это у нас за карабас оковская оковскую тоже наверное заберу вещь тоже как бы интересная полуоси полуоси возможно тоже заберу вот карданы еще вот два штуки короче нормально тут клюет вот семерочную заберу вот эту вот эту тоже заберу семерочную да я пройду проходи, проходи. сейчас проходи. я еще посмотрю Да, я тоже иду сейчас переоденусь что же переоденусь потому что здесь вот пожалуйста руль. руль посмотрим дрели совдеп таких у меня дрелей тоже есть Блин, жил бы я поближе, конечно, я бы, наверное, тут день через день бы к вам ездил. Вот это много таких. Это, это... карабас чего? Это дрова. Я дрова, пол, полные дрова. Да, вот это все лежит просто. Это все разбирать. дрова. Не встречал нигде переднеприводные коробки? Ну, там Аковская лежит, я имею в виду девятка, десятка. Есть у нас. Есть? С той стороны тебя надо? Надо посмотреть, да. С той стороны сзади, а Ну, открой. открой ага. Вот еще пятиступка лежит, коробка. Так, здесь у нас вот какая-то гусеничная техника стоит, мужики. Не знаю, видно, не видно. Вот так вот. Вот они гусяночки. Вон они катки. Вот здесь какая-то штукенция. Вон они рычаги торчат. Распределитель. В общем, какой-то тракторишка. А иду, иду. Какой-то тракторишка. Опа. У нас такой такого не найдешь. Не я ладно. имею в Ну там, где мы живем, это 380 километров отсюда. Не да, да, вот карабасик, карабасик, карабасик есть. Заберем, заберем карабасик. Да я вот вначале видел вон чулки лежат, но без. Я редуктор снимал, вот там ага. остался один чулок. А тут вот тут мужики нормально клюет, так что <схе> кому надо, я вам вот спрошу, я, приезжайте. сестерки, по-моему, снимал мост, но не донесли его нахуй тут, я, блядь. Совсем хуйнй, блядь. От вот, отлично, отлично, отлично. Мост заберем коробки ты то посмотрел, вон там еще одна. Сейчас пойдем посмотрим. Это со спереди пока. Ага. Вот такая еще одна. Вот. вот. Это девятошная. девяточная То-то и окос да. то окос на разборку, то разборка. То, то что она там вообще печальная, это, хочешь сказать? Ну что привозят, говорят, блять, либо хуй его знает. Ну что под сомнениями их на разборку. И вот еще лежит, да? Это а да? что мы разбирали. Да. Это что лежит? короче забираю наверное вот эту вот ту и переднеприводную ту потому что будет -таки... Они все таки перед... перед... не я имею в виду не только классический вариант потому что этот самый вот пожалуйста трубные тесы как как я нашел тоже на металлоприемке точно такие же абсолютно точно такие же тесочки там, если надо, будет, там надо разрыбать третий будет. Сейчас мы посчитаем по деньгам, что мы будем набирать и что оно по чем стоит. И сразу определимся, что нам надо. Я имею в виду, если они вот здесь вот, допустим, мосты раскопанные, то может и те не стоят. Сейчас посчитаем. Тоже есть коробка что ли? Вот они. Коробок. Там две... Да я там видел там ту... там их там и 5 и ступки вот есть три. <къех> их вот их три. ну хорошо вот я, сейчас ну вот, вот еще какая-то передка, да то бля, может быть нет Печ печальная мне. да нет мы два опеля разбирали так Агельская. вот барабаны барабаны есть потому что не на всех мостах есть барабаны вот можно их комплектовать я думаю да можно же? мосты не ну если там я видел вот на одном мосту нету барабана ну, как бы, чтобы, ну, чтобы чтобы чтобы комплектные, мосты, я имею в виду чтобы на чтобы хуйни беру, говорят, барабаны не надо чтобы а -а -а, а я чтобы чтобы чтобы из них из чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы вазовские. Ну, чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы Будем так. Передний привод я вижу. Вот она за ронатой. почему да, Я все понял. Все, все, все, все. все, все хорошо. Все, знаю, короче, грузимся. Грузимся. Так, мужики, смотрите, что есть. Готовые. Готовые окучники. Со станиной. Вот. Дисковые окучники. Это что у нас? Какие-то плуги левый правый тоже со станиной под мотоблок бороны гусиные лапы фрезы колеса вот такие вот какие-то колеса на мотоблок интересные шипы выделывает, наверное, выделывает. М -м да наверное грунтозацепы вот вот какой-то не знаю это карабас из сыномарок редуктор, рулевой Это твой клиент, да рулевой редуктор что э, на гидравлику Это то есть скорее всего он <связывающий> гидравлический <связывающий> вот так что как то так сейчас посмотрим его может даже заберу на... куда нибудь пригодится <связывающий> как то так вот так ну два карабаса нашли вот этот задушку отдает а вот так за две с половиной ну задушку забираю все равно его заваривать дифференциал вот как-то так вот еще карабас но ну, он пятиступенчатый. Да, это тоже по-моему 5-ступенчатый мне не принципиально вот мужики т-54 тракторок. Стоит виноградный. Вот. На гусянке. Все, все по-серьезному, так сказать.